посвящение суздалю который толкнул меня на трейлер подняться на вершину этой горы дойдем до креста Опа. А, Народ на огонь Опс. я как знамя алая красная о победах был их память бегу в бандани из суздаля чтобы новый рекорд поставить. Пошли. И дальше по плану должна была звучать песня такая. Мы хотим всем рекордам наши звонки едать именам. Опа!